Ну, солнце, в сочах живем. А что это за комплекс ты приехал снимать? Выбнись голливудской улыбкой. ЖК изобильный. Изобильный? Так, так, так. Да. А что ты сегодня как на траур? В смысле? В черной футболке. Что это такое? Магазин твое? Нет, фамилия. Фамилия? Да. Давай, все, начинаем. Раз, два, три, елочка, гори. Это ты спортсмен? Да не буду, эти кривые. Да, да. Вот ну, ты хоть разочек приподнимешь? Разочек приподним. Ну давай. О, так, все, ты, пошла. Дыши тем, на чем сидишь. Финалочка. Не то, что конечно, меня сдует. Нормально все. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, не забываем сразу подписываться, уведомления, лайки, колокольчики. Лайки ставим, вот здесь комментируем. Мы приехали показать вам Что ну, мы приехали показать? статусный проект, комплекс данный, Более готовый, люди живут. Придомая территория, бассейн, подогреваемая вода, детские площадки, паркинг. А, сделан в таком среднеевропейском стиле каком-то, ну как мы называем? это. какой-то странный. Душ Шарко но, есть, но, да, да, друзья, шарко, да. а виды здесь, виды просто, вот этот комплекс находится на самой возвышенности города Сочи. Практически, а, да, самая верхняя точка. Виды, вот, моря как на ладони, весь город Сочи, комплекс называется ЖК Мерката, друзья.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 Да, друзья, мы сейчас находимся на жилом комплексе Мерката. Это уже готовый проект. Да? Здесь идет сделка по договору купли-продажи. Да? Застройщик у нас Альпика Групп. Многие знают, многие не знают. Но, друзья мои, Мерката однозначно это прям как визитная карточка да? застройщика, крупного застройщика. Ранее здесь квартиры продавались по договору инвестирования. Чуть позже все вышли на договор купли-продажи. Все, комплекс полностью введен. Основное преимущество, да, это просто ну, шикарнейший, фасады просто когда дорого богато все вот это а, бассейн друзья мои и виды здесь блин ну а лучший да потому что у тебя вот вот мы стоим вот море горы весь сочи все вот так здесь видно ну кайф да, а есть квартиры распашонки, да, они такие, а, одна сторона комнаты с балконом, друзья, выходит с видом на горы, на Кавказский хребет, да, а другая сторона выходит в сторону моря, и то есть вы с квартиры можете увидеть и горы, и зиму, и море, и лето. Самое главное, вот я смотрю, да, у нас сейчас на балкончиках, а, люди поставили ротанговую мебель, стульчики, да. столики, озеленение, цветочки, вышли с кофем посидеть. Но у нас комплекса такого в центральном районе города Сочи ну, я аналогов его просто, назвать да, нет. Ну, да, его нету. просто не, не существует. Да, друзья, а, комплекс находится на возвышенности. Для кого-то это огромный плюс, для кого-то это огромный минус. Но а, это у нас улица Фабрициуса, да? И, и, да? Да. То есть ты заезжаешь, получается, с улицы Фабрициуса, поднимаешься вверх, все, ты находишься на комплексе, у тебя парковка подземная, парковка, кстати, платная, у тебя огромная территория, у тебя шикарная... Закрытая. Шикарный, да, шикарная входная группа, да, у тебя консьерж, охрана, КПП а, на въезде, ну, прям вот так, как должно быть бизнес-класса, то есть, причем полноценный бизнес-класс. Друзья мои, комплекс, ну, блин, он действительно красивый. Здесь можно купить квартиру 37-38 квадратных метров, порядка 12 миллионов рублей, да, но да. черновая, да, без ремонта, черновуха. Даже не 12, а о 12, потому что здесь все зависит от этажности, от видовых характеристик. Есть у нас варианты с ремонтом, ну, буквально немного, но, друзья, я вам посоветую, лучше скажу так, что... Приобретать квартиру для себя нужно черновую и делать ремонт, а давайте ее дизайнеру, сделайте вот на свой вкус и цвет, как только вам хочется. А, если где машину поставить, да, как Илья еще рассказал, машина в паркинге поставили, заморачиваться с ней не нужно. Да. Территория закрыта, все под видеонаблюдением. На въезде у нас шлагбаум стоит охрана, не один охранник, а два охранника. это Аж два. Аж два охранника, да, никого не пускают. А, Пугается, а еще, помимо шлагбаума, есть такие вот, как они из земли выезжают, такие колонны. Ну, чтобы машины не проезжали такие, как они, как как, как, как, я не знаю, как они. Как столбики выезжающие. Как, да, знаю, как столбики, как да. да. А, Таких столбиков ни в одном комплексе вы, у нас по городу да, Сочи да, нет. Да, такого я не видел. А, очень много здесь зелени. А, есть где погулять, покататься. И, друзья, на первом этаже, как и стабильно, у нас уже зашла коммерция чуть-чуть а, заходит. кофе там что-то детские штучки какие-то аптека зашла аптека если вдруг прихворали сразу запустили в аптеку ну давай так скажу нравится ли мне комплекс хотел бы я бы сам жить в мерката миллион процентов хотел да, особенно да. вон там в первом корпусе квартиры угловые видовые с видом на море вид просто вот вы друзья сейчас посмотрите и да, друзья мои, однозначно это статусная недвижимость, да? здесь, ну, наверное, в идеале купить для себя, да, то есть купить, кайфовать, наблюдать за всем Сочи, за морем и за горами, да, и Иван правильно сказал, здесь лучше, ну, все-таки рассматривать квартиры в Черновухе, в Черновухе. В черновом варианте. В черновом варианте, да. И ремонт сделать именно под себя. Потому что когда мы смотрим для себя, и ремонт должен быть непосредственно для себя. Поэтому забираем здесь квартиры черновые, максимально экономим. да То есть когда ты берешь черновую квартиру, ты максимально экономишь. А особенно если ты берешь случай ЕДВ, ты вдвойне... А я тебе, знаешь что? Я тебе предлагаю. Давай рассмотрим входную группу. Друзья, вот когда вы заходите в места общего пользования, входная группа, где находится у нас консьерж, вы такое ощущение, как будто вы попадаете не в квартиру, не в, то есть вы попадаете не в дом, а в какую-то квартиру с высоченными потолками, да, как да, будто да, да, в музей. Я вам предлагаю, пойдемте, рассмотрим и посмотрим входную группу, где у нас а, въезд и консьерж. Да. И пойдем, лифты. Пойдем. пойдем. Лифты. Лифты. А как откроет? Здравствуйте. Здравствуйте, друзья, проходим, проходим, пожалуйста, сейчас покажу, смотрите, входная группа, у нас комплекс Мерката, сейчас покажу диван, мягкий такой, плюшевый, хороший, где хочется сидеть и ждать, когда же мой собственник выйдет и передаст мне документы, а настоящий у нас, настоящий у нас, это концовка была, да, самое главное у нас лифт отис, слушай, слушай, что мне очень нравится, да. ну на самом деле здесь декоративная отделка, да, штукатурка бесшумные лифты а сервис, э, все в плитке все в светлых тонах белая, красивая, аккуратная зона санузла, это для всех, кто кому не втерпешь до дома добежать, да а, все красиво все аккуратно, мне очень нравится пойдем на улицу, на самом деле э, друзья, что могу сказать вот по этому комплексу, когда заходишь и ну, теряешь даже Э, дар речи. Ну, он мне очень нравится. Он картинка не передает тех ощущений, что есть на самом деле. Друзья, в себя можете чадо вывести, э, погулять, поиграть. Вот у нас есть детские площадки. Смотрите. есть Детская. На привязи. А есть вот такой у нас еще э, <связь> Паутина. <связь> качели, горки, качели. Все есть. Ну, на самом деле, мне очень нравится. Вот. А еще, друзья, хочу показать вам. Давайте, посмотрите, если видно, не знаю, камера вам передаст или не передаст. Вот у нас вышка, это у нас Дендрари. Поднимается канатная тележка на эту вышку, и вы начинаете спускаться. Вот прям ровно напротив нас парк Дендрари. Скажите, друзья, красиво. Великолепно, белиссимо, чудесно. Друзья, подводим итоги по комплексу Мерката. А, статус есть, есть, виды есть, есть. Морешко видно, морюшка видно. Кстати, до да, морешка относительно недалеко. Ты честно А я вот... Если что, я это... На подхвате, камеру ловлю. Да, здесь есть классные квартиры от наших инвесторов, которые готовы дать нам и, собственно, вам хорошую цену. да Но здесь речь идет именно о квартирах, которые без ремонта, да, Черновухи... Не, не, не, держится. Да, квартиры черновой отделки. Поэтому, друзья, если есть желание и возможность, пишите, звоните, мы всегда на связи. Он сейчас упадет. Нет. И, друзья, хочу сказать, что вы не забывайте, у вас э, соседство будет именно статусное. Э, небольшое количество э, квартирного фонда, фонда, да, на площадке, небольшое. да. Поэтому что могу сказать? Блин, мысли теряются, потому что у меня, я фокусируюсь на камере, чтобы да. камера не упала. Да, ветер. у нас ветер, да, небольшой. Кстати, ветер теплый. Да, ветер а, теплый. Друзья, звоните, пишите, мы на связь. Пока, держу, ладно, все, друзья, друзья, всем пока. пока. пока.